Да, да вот я вас vor... что-то застрял. Я без оружия не трогайте меня. ]owie. Ой. Хорошо. Чертом. А просто Ana, не взрывается, блин. Последнее, то, что я увидел, как его тряпка, стену так размахнул. Может сейчас? А теперь. Какая жизнь мое слово было последним? <тирик> Ми. Ми. Ми. А, можно заходить? Нет, блять! я обходил, мне простите, да? Да эти, блядь, психи, каждые три секунды. Можно заходить? Можно заходить? Нет, нельзя заходить! Нельзя! Понимаешь слово нет! А ну, почему? Ладно. Когда можно. А сейчас уже можно. Промышляй. Ну, пожалуйста. Ну, су... Почему? А а повешусь. А, а ведь можно нет. просто взять и пойти в спейсмар. Там круто. А еще нахуй, да? -то тоже Это твоя стандартная птица, наверное, не знаю. О, теды. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя.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 это просто такая комедийная ситуация Двое в разные стороны и я такой Прости, Да нет Все, он меня заманал, я его застрелю Да я только прибежал Здесь другие игроки и люди я вас. Ну я пришел потушить пожар и в итоге сгорел. Я вижу просто его душа такая. Типа я смогу стать шабанов королем? О, это Ольга Э, ладно. Передние или... Смотри, в передней части корабля... Я разбился что ли? <с> Они немного левее от вихря. А я не вижу ничего. Ну ты сейчас нацелен ровно на вихрь, да уже правее немного. А уже есть, намного да? правее. Я понял, понял. <с> я обосрался. <с> ты понимаешь? <с> <свист> <свист> Мне <свист> тоже еще предложить. Понял, ладно, я трогаю. <свист> там, там они все равно скинули всякое говно. Я посмотрел, там было два черепка и один дешевый сундук. Это, кажется, были просто обычные новички. <свист> и, прикинь. они Никого не трогали. И тут мы. <свист> И тут просто такой огромный бригадир на них плывет, они от нас, мы за ними, Они просто уже вся выкинули, мы продолжаем надвигаться. Вы знаете, наш флаг говорит об этом как бы Кстати, а что за корабль спинал? Справа? Да. А, это скелет тут. это другие игроки. Справа это... А, справа? Справа скелеты, да. Нам налево. У этих игроков, внимание. Другой флаг шток и флаг. И. А, вс. Итак, пока наш капитан АФК, мы делаем утренний зарядку Помню, с танцуем пускать. что ли? Короче, у меня получается это всё вскрытое сделать. Ты научился вскрыть начать? Тут дело в другом. Ты понимаешь? Я начал это все бурить, но я не понимаю как, зачем и почему. Но эти слепошары и блин глухие, силы а? вообще в метре не слышат. Слабый бур. У меня трое заложников только. Один увидел бур, другие два услышали. Все. Другой я вижу, вон, на скамейке сидит. Он по боку рядом сверлят. Ну и ладно. Вообще, папа. Это, типа, знаешь, ты убил. Я за стеной активировал. Да-да-да, <сёк> это было бы удобно. Но, к сожалению, нет. Сюда идет Ой, один. Да. <сёк> <сёк> ну ладно. Он не палит, он прошел. Ему вообще насрать на бур замечательно тут просто все так искрится да нормально не первый день уже у нас каждый день это блин сверкает А с ней максимальный риск обнаружения у меня а -а -а, ну тогда ладно убираем ложку теперь объясняю что саня так раскрывала знаешь реально ни хрена себе теперь 35 а как наличие ложки влияет на то, что тебя могут раскрыть? Гена, у тебя из-за спины торчит громадная ложка. А чего там подозрительного? Я не понимаю. Ты типа косплеер или что? Да. Понимаешь, что что ты не успеешь? Не Нет, не достает. Сколько раз я тебе говорил, эта прокачка только у меня есть. Sair. У тебя ее нет. Что, что это было? Кого? Что такое там? Я просто смотрю вверх на Никиту И тут перед моим лицом А я проходит спецназа И так глаза осмотрит. Ты такой что дебил что ли?